Доброго всем здравия, доброй ночи, дорогие зрители. У меня есть несколько важных слов по поводу вот всего того массива информации, который накопился под видео. В, эти, в комментариях столько эмоций, столько справедливых определенных замечаний и поддержки, что меня ну, даже сейчас по голосу слышно, что это просто меня взрывает изнутри, эти эмоции, это просто не передать словами. Особенности вот сегодня, где-то в 12.30 ночи, получается, читаю комментарии, ну, ну там, знаете написали военные украинские, военные моей страны, с передовой, что они смотрят меня, что это действительно контент вносит радость в их жизни, еще микроскопическую, но опять-таки важную долю в общую нашу мотивацию всего нашего народа украинского что они смотрят мои видео я лично вот считаю что пока что мой контент посредственный в по сравнению с теми другими авторами но э цель есть и я и постепенно иду к ней только все-таки начал но дальше будет лучше спасибо вам военные что защищаете нас на передовой что смотрите мой канал и это лучше всего мотивирует на дальнейшее развитие этого творчества на данном YouTube-канале. Просто действительно слов... Очень трудно слова подобрать. Вот потому и пишу вот искренне, вот, без всяких вырезок и всего прочего. И теперь вот в общем, я в шоке просто. Хорош, хорошем смысле слова. И так вот зрители мои я получается с завтрашнего утра уже начну пилить новый контент. Обязательно смотрите э описание под видео. Э смотрите, как можно поддержать канал, э как можно. Э там я, кстати, обязательно, обязательнейшим образом смотрите записи, то есть э текстовые записи, которые я делаю э на YouTube. То есть там и опросы есть по следующим видео. И там идет выборка темы, которая будет в следующем сюжете. То есть обязательно голосуйте, пишите комментарии, ваши предложения, замечания. То есть я все читаю и учитываю это. То есть максимальное количество информации, которую вы мне подаете в комментариях. И я очень признателен за вот такие вот эмоции, и за такое внимание к моему творчеству, которое я просто не ожидал. Что к развлекательной теме Вархаммера, но это, я, я вот считаю, что это не развлечение. То есть, это мотивация, очень сильная мотивация, которая только маскируется под видом каких-то солдатиков, оловянных, как говорится. Но на самом деле Вархаммер это намного больше. Вот, например, мне это дает огромную мотивацию в жизни, вот примеры из вот этой вот Вархаммеровской вселенной 40К. В общем вот так вот. Смотрите в описании под видео, голосуйте, поддерживайте канал и вместе мы сделаем эту страничку в ютубе лучше, качественнее, интереснее. Благодарю всех за внимание. Робуем свою справу.